Здравствуйте, меня зовут Наталья Янкевич, я сертифицированный бизнес-тренер, коуч с 20-летним стажем. И на определенном этапе у меня возник вопрос, каким же образом наиболее эффективно передать знания, умения, которые уже накоплены, как можно большему числу людей. И, конечно же, я обратилась в интернет. Посыпалась масса предложений. И, к сожалению, большинство из них оказались мыльными пузырями. Обещание: Золотые горы, внутри пустышка. Что делать? Начала искать, и нашла книгу Киберсант-новичок. И вот когда я начала читать эту книгу, где-то внутри зародилась надежда, что еще не все потеряно. Что каша, которая заварилась в голове, может быть успешно расхлебана показала информационный продукт команды DVD Киберсант Профессионал. Честно скажу, ждала с опасением, но ну и с надеждой. И вот когда я открыла вот эту книгу, опасения развеялись. Почему? Четко выстроена модель инфобизнеса. Очень ясно и доступно описаны все элементы, которые составляют этот процесс. Конечно же, я начала делать здесь пометки. Конечно же, я обращалась к своим пометкам снова и снова. Ну и естественная, неотъемлемая часть этой книги, этого комплекта, это, конечно же, два диска Киберсант профессионал Эти диски показывают по этапам, как выстраивать бизнес-модель в интернет-пространстве, каким образом выстраивать взаимоотношения с клиентами. Как находить надежных партнеров и союзников? Даже договора позаботились включить в этот комплект разработчики. Искренняя признательность специалистам, настоящим профессионалам своего дела. Действительно это надежная опора. Сейчас у меня уже есть свой блог, который называется ⁇ Приближение лаборатория успешных решений ⁇ и я надеюсь, что в ближайшем будущем этот блог выйдет на всю мощь своего развития. Что я хочу посоветовать новичкам, начинающим, да не только. Приобретайте этот курс Киберсант профессионал Отписывайтесь от всех рассылок, пока вы не закончите его изучать. Во-первых, вы увидите результаты. А во-вторых, когда вы вновь откроете свой почтовый ящик, вы поймете, что большинство из писем вам уже не нужны, потому что вы уже достигнете определенных вершин. Я желаю вам успехов и приобретайте надежных союзников в лице команды Инфо До встречи в интернет-пространстве!